всем привет ребятка вот мускари или мышиный гиацинт а мышиный гиацинт называется потому что мышка когда созревает семена на мускариках мышка мышки разносят семена по всему участку у нас то там то там растут эти мускари мышки постарались Красивые мускари. Разводятся мушка. Мускари луковицей. Это многолетние растения. Цветы многолетники. Желательно делить куст раз в пять лет. Но у нас так не получается. Когда загустел куст, жена его делит. Или же он сам делится. Пускай растут. А то красиво. Да? Мускари или машинный геоцинт ну все ребятка всем пока пока до скорого с вами был александр криволла печенеги пока пока ребята